Ребята, привет! Если вы смотрите это видео, это значит, что вы новичок, или вы только присматриваетесь к сфере недвижимости, и у вас возникает вопрос, а нужна ли мне вообще эта сфера? Не то, чтобы там вкладывать какие-то деньги сейчас на старте, а вообще я не могу определиться, подходит мне это или не подходит. Рассказывать про курсы инструментарий в этом видео я не буду, потому что смысла нет. Новичок, как правило, не может оценить ни ценности курса, ни эффективности этих инструментов, ну, нужны они ему или не нужны, потому что он не сталкивался с такими проблемами. Но ту ценность, которую мы закладывали сами для новичков в этот курс, курс и то, что для нас является самым ценным для людей не из недвижки, кто приходит на наши программы, я вам хочу сейчас вкратце обрисовать. А таких ребят у нас примерно треть от всего объема наших выпускников, а их уже более 700 человек. Вот для того, чтобы ответить себе честно и правильно на вопрос, для кого-то это будет «да», для кого-то это будет «нет», работать не в недвижимости или не работать, проведите очень простой эксперимент. Вот сегодня или завтра зайдите на рынок в вашем городе, на любой ближайший, и посмотрите на людей, которые там работают. Причем не на тех, кто держит свою точку, а на тех, кто работает там по найму. И... Прикиньте, вот люди старше 35 лет, какова вероятность у этих людей, или у людей, которые работают в магазинах, обычными продавцами, на кассах, или, на, допустим, там, какими-нибудь операторами в банках или какой-нибудь евросети, какова вероятность у этих людей, вот вы на них смотрите, не про себя, про других, что их жизнь в плане финансов очень сильно, кардинально изменится в лучшую сторону? Сколько примерно процентов 100? По статистике это не больше 2%. И когда вы на них смотрите, вы понимаете, что да, действительно так. И не потому, что они не умные или не способны. Потому что человек старше 35 лет в нашей стране, это тот человек, который уже очень сильно находится в каких-то жестких рамках, то есть у него есть семья, которая не позволяет ему право на ошибку, у него есть какие-то обязательства, порой долговые, у него есть ипотека, которую нужно платить. И это точно не то состояние, в котором ты можешь экспериментировать, но так, если бы ты, например, был 18-летним студентом. Поэтому вероятность того, что жизнь этого человека изменится, близится к нулю. Что дает сфера недвижимости? Это чуть ли не единственная сфера в нашей стране, которая дает возможность человеку, не вкладывая на старте денег, практически с нулем, с телефоном и энтузиазмом, начать зарабатывать в среднем 200-300 тысяч рублей. Это достаточно легкая сумма, которую легко получить, работая в своей кухни, живя в городе, в котором население хотя бы больше 200 тысяч человек. Больше 100 тысяч человек тоже может быть, но нужно смотреть от города к городу. Но городах-миллионниках это э, не просто легкая задача, это супер доступная задача. А давайте с другой стороны опять вернемся на рынок и посмотрим на этих ребят, или посмотрим на ребят, которые сидят на кассе э, в каком-нибудь магните или в пятерочке. Ну, то есть это люди достойные хорошей жизни, это люди достойные высокого заработка. Но сегодня они либо не знают, либо не верят, что есть такая возможность, что вот эта женщина сможет зарабатывать в месяц такие деньги. И это вполне достаточно для того, чтобы организовать себе и хорошее жилье, и хорошее здоровье, и безопасность своим детям, и совершенно а, изменить, это кардинальные на самом деле изменения, да, то есть зарабатываешь ты 30 тысяч рублей или зарабатываешь ты 300 тысяч рублей. А, когда мы смотрим и понимаем, что мы на самом деле делаем, мы даем людям возможность изменить свою жизнь. В большинстве случаев мы понимаем, что да, если а, этот человек не воспользуется вот этим инструментом, вероятность того, что он свою жизнь изменит, равна нулю. Насколько для вас это ценно, решайте сами. Но посмотрите на это не просто с точки зрения, что это какой-то очередной курсик, который как-то может кому-то помочь, и для вас это просто эксперимент или что-то типа факультатива. Нет, это конкретный вот профессию, и вы там будете пахать. Но вы хотя бы будете понимать, за что вы пашете. И мы гарантируем свои результаты. Если вы хотите узнать подробнее о курсе, вы сможете всегда задать свои вопросы менеджерам. Сейчас для вас ключевой вопрос определиться в том, ну, если у вас альтернативы, резко изменить свое финансовое состояние. Если у вас нет альтернативных вариантов, хватайтесь за этот, Потому что жизнь одна, и она проходит. И, к сожалению, ну, смешно это не смешно звучит, но как дела, да. Как жизнь, спрашиваю, да, жизнь сокращается. Она сокращается. Поэтому э, воспользуйтесь этой возможностью, если она вам нужна. Если она вам не нужна, тогда примите четкое решение, что она, ну, не та возможность, которая... То есть это не ведет э, к вашей цели. Поэтому просто сообщите об этом менеджеру, и тогда звонки э, и настойчивость прекратится. Но если вдруг вы понимаете, что шанс очень маленький что-то изменить, действуйте. Лучше пробовать, чем не пробовать. Любое действие 100% лучше, чем без действия. Успехов вам! больших продаж, счастья вашей семье и, конечно же, финансового благосостояния и финансовой безопасности. Пока-пока.